Я снимаю. Уже снимаешь? Да. Все, я на чипсы эти, на хлебсы помазал этой, карамель соленой с магазина Том. И поп... М -м -м, так она нормальная. Ммм. Так она замечательная. А учитывая, что она нам на, на шару досталась, как бесплатно получить, мы в комментах напишем. Вот так. Не, ну вкусно.